Здравствуйте. Сейчас у нас на очереди обзор числений импульс молодости. Я импульс молод, Первое, на что я натолкнулась, это на импульс молодости, поэтому я с него и начала. А во-вторых, этот импульс молодости, он был со скидкой, он стоил, по около 100 рублей. Вот. И я его купила, потому что думаю, да, как работает, ну ладно, от 100 рублей там ничего не убудет. Ой, девочки, не убудет, да еще как не убудет. Значит, что такое импульс молодости? Это концентрированная сыворотка Эликсир. Кто пользовался и в России, или любыми вот такими вот французскими вещами, они там тоже делают концентрированные сыворотки, которые усиливают биологическое действие данного крема. То есть, естественно, все мы хотим, чтобы у нас кожа была ровная, чтобы у нас не было морщин, чтобы у нас не было ничего. Мы не понимаем, что это обеспечивает наш гормональный фон. И сколько бы мы в лицо не втирали, мы яичникам ничего не можем сказать о том, что яичники на это реагировать не будут. Они все равно будут провоцировать гормональный фон именно такой, какой они считают нужным. И скажут, что мы, мы и без вас обойдемся. Вот. Что я хочу сказать про импульс «Чистая линия». Значит, я никогда не пользовалась для век. Я всегда пользовалась просто обычными микроэлементами. Не было у меня проблем ни с веками, ни с этими самыми. И никогда я этим не использовала. Но когда перешагнула возраст, 45 лет, да, я поняла, да, пользоваться надо. И надо уже слушать учителей, надо слушать и молодых девочек, которые интересуются этим как наркоманки. Но поэтому надо все это, ну, надо просто менять способ ухода, средства ухода и интенсивность ухода за Знаете, Знаете, могу сказать только одно, что был такой момент, когда я увидела, что лицо резко постарело. Это было как обухом по голове, я не знала, что делалось, у меня еще, говорю, по здоровью горе, было нот полный был по здоровью, ужас какой, и вы знаете, уже тут уже не знал, за что хвататься. Вы знаете, очень хорошо было сказано, я когда начала читаться в интернете сайте. Мне очень понравилось, как один э, доктор сказал, что этот хвост вытащишь голова, голова увязнет, голову вытаскиваешь, хвост увязает. Вы знаете, когда организм переходит на систему ручного управления, то если вы не медик, вам очень сложно этот организм удержать и, в общем-то, вручную управлять тем, что, чем управляют ваши яичники, то есть ваши половые железы, вырабатывающие половые гормоны, а также яйцеклетки, обеспечивающие вам менструальный цикл. Теперь просмотрим сыворотки. Значит, первое, естественно, вот это была самая первая сыворотка, которую я купила. Вот видите, вот такой вот кубичек. И я сейчас его раскручу. Почему? Потому что я часто его люблю раскручивать, я люблю его нюхать. Да, вот такая вот по, консистен... по консистенции эта сывороточка. Вот. Она очень интенсивная, она очень приятно пахнет. Вот. И тут очень хороший состав. Сейчас мы возьмем и почитаем, что за состав во-первых, эдельвейт. Девочки, все я встречала у цептора дельвейс, я встречала у МПЦТО и использовалась. И вы знаете, эдельвейс, вообще чудесно, если где-то присутствует эдельвейс, и не сделан крем чисто на экстрактах эдельвейса, берите и не думайте. Эдельвейс великолепный состав великолепный эдельвейс прекрасно справляется со своими Функциями. Теперь смотрите, масло зародышей пшеницы. Про масло зародышей пшеницы я говорила ранее в кремах. Ну, Во-первых, если мы начнем с того, что хлеб голова всему, правильно, то он обеспечивает полным питанием. Если не будет хлеба, то будет ничего. Война зачем в основном бились за хлебом? Вот, поэтому он питанием энергии сокращает морщины. Да, масло зародышей пшеницы. Дальше, вытяжка вербены. Вот с вербеной я не совсем хорошо знакома. Начитаем, ну, стимулирует синтез а -а -а, коллагена и восстанавливает э -а, каркас кожи. Ага, ну тогда это действительно очень важная вещь, если действительно вербена синтезирует синтез коллагена. Но алоэ, алоэ до 8 раз усиливает обновление обновление кожи и глубоко увлажняет. Но то, что алоэ увлажнитель, по-моему, и дураку ясно, никому об этом говорить не надо. Дальше. Масло виноградной косточки. Девочки, я сейчас принимаю БАДами масло виноградной косточки. Дорогое, импортное. Это французские БАДы. Я их выписываю в интернете. Мне присылают их из Франции. Я всегда преклонялась перед виноградной косточкой, перед тем, что в ней содержится, и вообще в косточках содержится очень много всего, потому что из чего из косточки вырастает растения. Естественно, там очень много питательных веществ. А вот, что она делает? Коллаген, э, защищает коллаген э, от разрушений и подтягивает овал лица. Вот масло виноградной косточки, знаете, после 45 лет действительно, вот, ну, и во-первых, лицо толстеет и обвисает, и появляется ну, бытовой противный контур, знаете, вот эти вот бульдожьи складки, вот не, не могу... Ну, некрасиво это все, некрасиво и неприятно, и не хочется, чтобы это все было. Но девочки, мой любимый ирис. Ирис благорода, что он делает? Улучшает эластичность и тонность кожи за счет природных вытяжек. То есть ирис идет для эластичности. Вербена идет для коллагена, алоэ идет для увлажнения, масло виноградной косточки для подтяжки, фактически это безоперационная подтяжка лица. Ну, а женщине стимулирует обновление коллагена, сохраняя молодость кожи. Вообще, женьшень – это стимулятор молодости. Женьшень, вот, что мы еще носим, вот настойка женщине. Кстати, я очень рекомендую попить, вот купить в аптеке просто обычную, простую настойку и или или утеракока. Вы знаете, очень классная вещь, вот я помню, что ж мне не выписали, по-моему, у я его выпила, прихожу, не доктор назначил, ну, как это настроение улучшает, я прихожу, смеюсь к доктору, ну, мы с подругом, смеюсь, что такое, что-то, И бы говорю, твоего, ой, нет, это там не Лео что-то было другое девочки вспомню, я скажу, что-то было другое, а я ей сказала, я зашла в кабинет, говорю, слушай, у меня были проблемы с лор органами, я захожу в ее лор операционную, я говорю, ты знаешь, я сейчас два пак танцевать буду, говорю, у тебя здесь, прямо вот тут, она видит, что настроение просто бледно. Вот, девчонки, вот эти, конечно, вещи надо пить, и когда вы видите их в составе каких-то кремов, то не смотрите на то, что вам там и в роше, там 4D, там 5D, там 30 масел каких-то экзотических. Девочки, надо использовать те растения, которые растут здесь у нас, потому что существует такое понятие, как генетическое сродство этого растения нашему организму. Где народ жил и где он вырос, те растения на него и влияют. Понимаете, ну какой вам кокос? Ну вы что, за бананом не лазите на пальмы? Конечно нет. Вы сидите дома, вы нормальные, красивые русские девушки. У вас, вы стройные, как березки. У вас стройная, у вас красивые длинные косы. Вот, ну так и будьте русскими девушками. Зачем же, зачем же уподобляться Западу? Вы знаете, что, в общем-то, вся цивилизация пошла именно из растения, это раньше называлось Россией, это миллион лет назад, очень много лет назад. Как оказалось, мы живем не только столько, сколько нам назначили еще пять веков, там. мы жили миллионы лет назад, то есть люди были на земле миллионы лет назад. И мы, именно Европа, Европа образовалась тем, что люди из России просто изгоняли, допустим, лентяев, Влодерев, насильников, убийц. Людей не убивали, понимаете? Не то, что сейчас вот смертные казни там Людей не убивали, их просто выгоняли из общества. И они уходили, вот ну, в никуда считайте, что уходили. Как вот у Саши Годунова написано, что побег в никуда. Я вот рекомендую вам, посмотрите, как танцевал Саша Годунов, и вот вы представляете, вот наше государство вот этого человека просто обосрало до такой степени, что, посмотрите, в ютубе есть его танцы, у меня на Google Plus тоже есть его выступление, вы знаете, ну это что-то сногсшибательное, вот допустим, там Нуриев, он тоже бежал из России, он бежал туда, но Нуриев голубой был, там он даже не скрывал этого, и там видно, что голубизна танцует, вот как Цисковидзе наш, то же самое, ну, Видно, видно, кто танцует. А вот танцевал Саша Годунов, вы знаете, там даже намека на голубизну нет, там такая мужественность, там такая, сил, там такая энергия от его танца, там, там настолько все четко, настолько классно он танцевал этот классический балет, что действительно он был нашей валютой, он был нашей валютой. Вот, и я была просто потрясена вот этому эффекту дававшимся. Поэтому вот, девочки, это все вот эти эликсиры, не надо бояться этих эликсиров. Если у вас кожа сухая, склонная, но единственное, что вот они вот пишут, что это от 35 лет, да, действительно так. Ну, применять вот в более молодом возрасте, но это только по показаниям. Есть показания, существуют показания, но не рекомендую раньше, потому что Штука очень сильно, вы знаете, морщины в лед берет буквально с одной минуты. Вот молодые морщины, я пробовала, у меня образовывались, я пробовала, обрабатывала этой штукой, вот этим эликсиром. Вы знаете, морщины разглаживались за одну минуту. Я даже связалась с супервайзером, в общем, написала в интернете, нашла их адрес, связалась с супервайзером в Браске. И, вы знаете, я потом ему позвонила, ошелевшая, потому что я начинала именно с этой сыворотки, я купила ее первую. А вот, и, и, вы знаете, я, я позвонила ему и сказала, вот вы знаете, я говорю, я только одно могу сказать, я в шоке. Такого эффекта от из у меня нет, чего не было. Совершенно спокшибательная вещь. Вот такого же состава, точно такого же состава здесь. Просто тут написано, что а здесь вот белый люпин, цветок свежести. Кстати, люпин, цветок люпин, белый люпин, я очень часто вижу и даже в иностранных кремах. И я рекомендую его. Цвет удивительно долго сохраняет свою красоту. Свежий действует на клеточном уровне. защищает кожу века от увядания. Придает свежее сияние. И свежие микрокапсулы. Опять же, алоэ вера и женщин. И плюс масло виноградной косточки. Но, девочки, что, что еще надо? Да, вот я походила, походила. И вот эта вот вещь. Я купила самую последнее с чистелине. Я все долго думала, нужно, не нужно. А потом, когда послушала все ваши видеозаписи... Я решила, что нужно. Девочки, это блестящая вещь. Совершенно конкурентоспособна и в Роше, и в Роше, Ну, я просто пользовалась и в Роше. Совершенно конкурентоспособна. Не тратьте на чужую, на чужую, в чужую страну деньги. Не тратьте совершенно классный производитель. Вообще 5, не шесть, а 10 десять с плюсом. И даже не красный диплом, а золотой диплом.